Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим о сотворении человека. Интересная тема и будет полезно некоторым админам матрицы. Да? Вот. Небольшая шутка. Итак, если вы внимательно почитаете Библию, ну, в общем-то, я вам рекомендую поглубже изучить главу 1, 2 и 5. В общем-то. Это основные, о которых мы сегодня поговорим. Я не буду вам зачитывать их дословно, просто саму суть передам, а вы там все это найдете в тексте, если не поленитесь. Вот. У нас, получается, был акт творения и акт создания. И это не слова-синонимы, нет. Понимаете, разные слова, разный смысл. Иначе логика, просто можно ей подтереться. Вот. У каждого слова, соответственно, есть свое значение. И это не из разных языков. Это все-таки, как я понимаю, перевод-то с одного языка же был, да? Вот. Так вот, акт творения. Что имеется в виду? Имеется в виду творение, когда нет ничего. Не из чего творить. Творится, во-первых, то, из чего будет твориться вообще все. Вот. И, соответственно, Бог это все и сотворил. Вот. Сотворил он, соответственно, человека. И там, глава 1, 26, 27 стих, почитайте внимательно, там получается, что сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Сначала говорит, сотворю-ка я, говорит, человека по образу и подобию своему Божию. Но в 27 стихе получается, что сотворил-то он только по образу человека. Вот. И никакого имени Адама там еще не было. Просто человек и все. Вот. Здесь некоторые скажу, скажут, что это две сущности, да? Женщина и мужчина. Нет. В данном случае это именно человек он был один с двумя аспектами и мужским, и женским. Вот. Так во всяком случае по Библии. Это подтверждается немножко далее. Вот. А здесь именно вот он был один. И это был именно акт творение, вот. потому что это еще подобия там не было, вот. и далее соответственно уже Господь Бог, ну вот с этим моментом надо разбираться, да, чтобы ты имелось в виду, вот. и тем не менее там именно уже Господь Бог, он уже создал из того, что есть из праха земного, да, ну как я вот думаю, что это вот как раз материя и есть праха. То есть он вот из этой материи уже и создал человека. Но уже не по образу, а по подобию. Читайте внимательно. Понимаете, об образе там не идет речь. И то есть в результате вроде бы как бы и по образу, и по подобию, да, но просто он не мог создать по подобию, да, первый раз только образ. А тут уже он задал подобие, соответственно, а образа уже нет. То есть те некоторые да, товарищи утверждают, что вот Бог он с двумя руками, там, да, ногами, головой – нет. Все совсем не так. Подобие, но не образ. Образа уже нет. Вот. Мы в иной плотности. Мы подобны, но образ нет. Ну, было бы, я не знаю, мне кажется, что это очевидно, и было бы глупо думать иначе. Вот. И, соответственно, в пятой главе это подтверждается. Вот, когда там говорится, что именно Бог именно сотворил человека, мужчину и женщину их, человека, не Адама, и создал, создал человека, да, уже, соответственно, по подобию. Вот. То есть в пятой главе это все подтверждается. Вот. И еще во второй главе как раз говорится, что Бог именно сон наслал, когда Он создал человека. Да? Вот. То есть Он, создавая не творя, а создавая человека из материи, Он не насылал на человека, да, которого по образу создал сон. Нет. А Он сон наслал именно на человека, которого создал вот, уже по подобию вот, на него, когда а, не нашлось помощника и Он уже соответственно, женскую ипостась. Ребро, я думаю, здесь ни при чем. Хотя, кто знает, может, придет ответ попозже. Но пока я не вижу здесь ребра, потому что у нас вот 24 ребра. Не 25, не 23, а 24. Все попарно как бы. Вот. Не вижу я здесь пока как бы вот этого реберного такого момента. Но там, как я понимаю, перевод, может быть, вот он как раз ипостась, да, аспект вот, а не именно ребро. Вот. Не знаю, почему-то взято ребро, но посмотрим. Говорю, пока, пока я этот момент отложил для себя. Вот. Ну, вот так наслал сон, и вот. ипостась женскую войну. И он назвал ее женою, ибо взято от мужа. Никакого Адама еще не было. Нет. Только в пятой главе появляется Адам, да, когда вот, говорится или в четвертой получается. Вот. То есть Адам появляется позже. Когда он назвал жену Евую, да, сначала он говорит просто жена. Вот. И все. Вот. И Адама себя как бы называет, но в том, в первом, пока еще от него, точнее, когда вот от него изъяли женский аспект, вот тогда он стал себя Адамом называть. Вот. А до этого везде был человек. И, соответственно, потом жену назвал Евой. Вот. То есть вот так. До этого был человек, а потом уже стал только Адамом. Вот. Он не был, ну, во всяком случае, по Библии, никаким Адамом он не был, а был человеком. И, кстати, когда он был сотворен, человек, по образу и подобию, да, прекрасно им, в общем-то, было велено плодиться и размножаться. Вот. То есть не только, когда их создали. Когда их создали, им как-то вот плодиться и размножаться почему-то не говорили. То есть плодиться и размножаться было велено только вот сотворенным. И те плодились и размножались. А когда создали человек, вот, то наоборот никакого это плодилова не было. Там только животные плодились. Вот когда их, соответственно, подводили к человеку, он давал им имена. А сам человек, как бы ни Адам, ни Ева, они не плодились, не размножались, пока не познали, соответственно, добро и зло и так далее. Но, как я понимаю. Ну, этот аспект мы еще рассмотрим, но пока как-то вот так. И вот здесь очень хорошо сочетаются слова в Исходе, когда в 20 главе, стих 3, вот, Господь, Бог говорит, что не будет у тебя других богов перед лицем Моим, то есть других пространств у тебя не будет, пространство одно. Вот. Еще такой интересный момент, что когда был акт творения, то Бог, в общем-то, сказал Земле, что, чтобы Земля произвела вот, всех животных, растения, а вода, соответственно, водоплавающих. Вот. Ну, птиц тоже земля, и чтобы они рождали именно на земле, вот. они в небе, так скажем. Вот. То есть это уже сама земля в акте творения должна была произвести все семена, все вот это. Вот. И когда уже акт созидания был, то там уже Господь Господь, соответственно, делал. То есть земля ничего не производила, она была пусто пар, просто не было человека, который бы возделал ее, да? Вот. и только пар поднимался. Соответственно, не было вообще ничего от слова «совсем». И здесь создавал уже Господь. Вот. То есть тут уже земля ничего не производила, ни птиц, ни рыб, ничего вообще. То есть все Господь создавал, соответственно, вот. и в том числе и человека. Вот, вот такой интересный момент. То есть… У нас что есть? Акт творения, акт создания. В творении мы по образу, в создании мы по подобию. То есть думать, что мы вот <смех> Бог с двумя руками и ногами, ну это во всяком случае, по Библии, это глупо. Вот. Ну, на этом, уважаемые автономы, лица с нетрадиционной пищевой ориентацией стоп. До следующего видео.